Всем привет! Сейчас я вам расскажу о том, как предложить новость. В паблик ⁇ Я люблю спорт ⁇ Первый способ это воспользоваться кнопкой на стене ⁇ Предложить новость ⁇ Тут можно прикрепить фото, видео, аудио, опрос. Вот. Если есть что-то интересное, присылайте, будем рады опубликовать. Второй способ это загрузить ваши изображения, фотоальбомы и паблика. Тут есть специальный альбом. Называется мем от подписчиков». Загружайте сюда ваши интересные работы, ваши мемы, пикчи. Буду, будет очень интересно посмотреть. Самые лучшие работы мы загрузим в паблик на стенку. Также тут есть два альбома для ваших фотографий «Парни и девушки». Все загруженные изображения сразу, сразу же появляются в такой вот ленте. Они будут сразу же всем видны. Вот. Ну вот и все. Спасибо за просмотр этого видео. Присылайте ваши материалы. Будем рады опубликовать их у нас.